Почему психология? Почему я психолог профессионально рекомендую жить в брачных отношениях? Первое, такая самая легкая. Для мужчины, когда он живет с женщиной, он эмоционально не привязывается. У, у женщины есть некая гормональная, э, э, гормональный процесс. Если с женщиной рядом жить и часто встречаться у нее вырабатывается окситоцин, гормон привязанности. Поэтому, если вы вдруг решили просто попробовать и поживете с мужчиной какое-то время вместе, месяц-два, вы привяжетесь эмоционально, эмоционально, я не знаю, можете назвать это любовью, можете назвать это эмоциональной привязанностью или привычкой, или, не знаю, эмоциональной зависимостью, так или иначе, вы почувствуете к нему какие-то чувства, вам будет тяжело расставаться. И поэтому он, он скажет через два месяца, слушай, у нас что-то не получилось, я передумал. Давай расстанемся, вы будете страдать. Он страдать не будет, а вы будете страдать. Потому что это особенности женской психологии, особенности ее гормонов. Женщ, у женщин вырабатывается с теми, с кем она общается часто, вырабатывается окситоциновая связь. И вы будете страдать. Вы влюбитесь, втюритесь, втюхаетесь в него. И потом, когда он скажет, я ухожу вы будете ползать на коленях и делать все, чтобы он не ушел. И значит вы формируете эмоциональную зависимость у себя и делаете из него манипулятора. И потом вы пишете мне, он не любит меня, бьет, пьет, кто-то делает. Милые мои, вы же сами попали в эту ловушку. Я вас предупреждал, не не, не стройте внебрачные сексуальные отношения, вас затянет туда. Затянет. Мужики это знают. Они поэтому и хотят, чтобы вы пожили вместе с ними. А потом они понимают, что вы втюритесь, что вы начнете розовые замки строить, что вы привяжетесь к ним. А потом он скажет, я ухожу. И вы скажете, господи, не И он из вас начнет веревки вить. И он будет делать с вами все, что хочет. Именно так манипуляторы делают. Они сначала представляются принцами на белых конях. Вместе с конями. То есть сами белые, и кони белые, и все их намерения белые. И когда вы втюрились, привыкли к нему, он начинает из вас веревки видеть. Поэтому нужно знать, уметь отличать манипуляторов. Есть курс у меня, называется «Манипуляторы и жертвы». Есть 30 флажков манипуляторов, 30 сигналов. Бесплатный. Идите в мой профиль скачивайте там есть э, есть там у меня 30 флажков манипулятора, поставь, пожалуйста. скачайте чтобы знать, как отличать манипулятора. Итак, это первая рекомендация психолога, почему нужно э, сразу идти в брак. И потому что когда вы в браке, там уже эмоциональная привязь возникла. Когда вы в небрачных отношениях, сексуальных, вы влюбитесь, тюритесь и потом будет вы будете страдать. А женщина после отношений, она очень тяжело выходит. Мужик меня многие спрашивают, женщины пишут, ну вот он, мы с ним расстались две недели назад, он уже нашел себе новую и строит с ней отношения. Ну разве так можно? Он вообще любил? Для мужиков это нормально. У нас уровень окситоцина маленький, у нас эмоциональная, эмоциональные привязанности небольшие мы создаем. У нас эмоциональная привязанность только, ну, как бы, у нас есть такая корпоративная. Мы, ä, когда вместе что-то делаем, у нас вырабатывается такая связь эмоциональная. Но вот это, этих чувств, то есть гормонально, то, что вы чувствуете, это гормоны. У нас этого нет. Поэтому с глаз долой сердце вон. Мы с тобой расстались, я встретил какую-то классную деваху вместе с ней, я уже о тебе не думаю. А вы будете еще год страдать после этого год вы только два месяца попробовали с ним жить и год будете страдать чтобы думая господи ну почему захотите вернуть наблюдать его в соцсетях будете смотреть с кем он возвращается, писать мне э, в, в директ как мне попытать, попробовать его забыть я с ним два месяца по а теперь не могу 11 лет его забыть вот поэтому потому что вы имеете глупость жить вместе с ним я говорю, не живите с ним до свадьбы. Сначала убедитесь, что мужчина принял решение. Он любит вас, выбрал вас, стал перед вами на колени, разорился на кольцо с брюликом, подарил вам и сказал, свадьба будет через три месяца. Вот пошли подавать заявление. Подали заявление, тогда вы можете в виде исключения с ним вместе жить. Я не говорю, что до этого секса не должно быть. Нет, я настаиваю, что секс должен быть до этого, на стадии встреч. Но жить вместе в одном помещении можно будет только после этого. Ну и наконец последний, самый сильный аргумент, самый сильный психологический аргумент, почему важно жить, нельзя жить во внебрачных сексуальных отношениях. Это, об этом писал, описывает эти явления в своих книгах Канеман, Иглман и много популярных психологов. Множество проводилось социологических и психологических экспериментов. И доказано, что люди, которые сделали выбор, начинают ценить и любить его больше, чем те, кто выбор не сделал. Ну, коротко приведу в качестве примера один эксперимент. Студентам после выпуска давали две фотографии. И говорили, одним говорили, вот смотрите, мы, вы не можете выбирать фотографии Мы вам одну берем, отдарим эту фотографию И вы можете ей владеть Сначала их просили оценить, какая из этих фотографий, они были разные Какая из этих фотографий лучше ну, Люди оценили примерно равно ну, кому-то чуть больше нравилось это, кому-то чуть меньше это нравилось Потом вне зависимости от желания человека ему давали фотографию давали фотографию, которая нравилась меньше. Давали. Все, человек принимал, говорит, это ваша фотография. Через две недели ему звонили говорили, вы знаете, у нас правила изменились, вы можете взять ту фотографию, которая вам в первый раз понравилась. И знаете, что люди говорили? В 87% они говорили, мне нравится та фотография, которую вы мне подарили. Люди привыкают и начинают ценить то, что имеют. А, а второй группе, когда им а, давали две фотографии, и сказали, вы сейчас как бы а, оцените ту или эту фотографию, они оценивали, как бы это нравится, они сказали, хорошо, мы вас через две недели спросим еще, что, что вы можете выбрать. И, а, то есть вы можете выбирать в течение двух недель. И люди могли выбирать одну или вторую фотографию. И когда их спрашивали через две недели, какую вы а, хотите фотографию, они до сих пор не могли оценить, а, а, многие из них там... Только 15% определились, а все остальные не могли определиться. Через две недели они не могли определиться, какая фотография им нравится больше. И у первой и у второй группы замерялась уровень, оценивалось и замерялось уровень субъективного и объективного ощущения счастья, удовлетворения жизни. Так вот те люди, которым дали фотографию, и они приняли ее, и смирились с выбором, чувствовали себя счастливыми и спокойными больше, чем те люди, которые не могли выбрать и вы это хорошо знаете, что если вы не сделали выбор, то вы постоянно мучаетесь и возвращаетесь. Вы думаете, тот или не то, тот или не тот, тот или не тот. Вот. Поэтому считается, говорится, что раньше люди были чуть посчастливее. Почему? Потому что не было возможности много выбирать. Это признанный факт психологии, что э, называется паралич выбора. Когда много выбора, человек начинает э, стрессовать, у него, возникает, у него повышается уровень кортизола уровень тревожности и он боится упустить возможности да мы, мы все боимся упустить возможности мы боимся что примет решение и оно будет неправильным. но как только решение принято то мы успокаиваемся поэтому мне 80 процентов человек пишут и приходят ко мне и говорят александр скажите как мне правильно поступить они мучаются потому что не знают то ли бросить его то ли то ли остаться с ним они хотят, чтобы я за них принял решение и сказал, вот примите это решение, и тогда они успокоятся. И неважно, какое это будет решение, они будут больше довольны, чем будут принимать самостоятельное решение. И вот те, которые, те, которые колеблются, они чувствуют совершенно несчастным. Какое прямое отношение относится, имеет это к внебрачным сексуальным отношениям? Когда мужчина принял решение, я женюсь, когда он принял решение, что это моя женщина, то он будет более счастливым с ней и будет ценить ее больше, чем всех остальных. Если мужчина все еще на стадии выбора, а внебрачные брачные сексуальные отношения, это значит, что он вас еще не выбрал. Он еще думает, он еще сравнит, он говорит, я просто с ней живу. Он себя чувствует неудовлетворенным и несчастным. Менее счастливым, потому что он думает, да блин, я сейчас живу с ней, а вот вот это вроде получше. Или вот это получше, блин. Э, так что, эту бросать сейчас? А вдруг то кажется... Хуже И он находится в постоянном стрессе И он не удовлетворен Он будет неудовлетворен своей жизнью И будет это неудовольствие, неудовлетворение будет передаваться на вас А вы, милые мои Третья причина, по которой психологи рекомендуют жить в, жить в брачных отношениях Если вы чувствуете, что мужчина не сделал этот выбор Не поставил штамп в паспорте Официально не объявил о вас, как о жене вы чувствуете, что ваше будущее не гарантировано. Вы чувствуете тревогу. Вы, у вас нет ощущения, что мужчина вас выбрал, что он определился со своим выбором. И у вас высокий уровень тревожности. И этот уровень тревожности разъедает вас изнутри. Вы его подавляете, и он выражается в каких-то в ревности, в подозрительности, в том, что вы выносите мозг. Вы беспокоитесь, и это беспокойство подавляете, и поэтому выносите ему мозг. И ему от этого хреново. Вы беспокоитесь по поводу того, что ваша э, э, ситуация нестабильная. Э, не И за эти беспокойства вы не можете ему сказать, когда же ты на мне женишься. Да? Он говорит, хватит об этом говорить, как-нибудь потом вернемся. Э, беспокойство никуда не, у, не исчезло, только усилилось. И она начинает как-то вылезать другим. Вы начинаете выносить мозг. Вы начинаете выносить мозг, он начинает думать, блин, она выносит мозг мне. А зачем мне с ней жить? Он начинает от вас отстраняться. Вы видите, что он начинает отстраняться, у вас еще больше беспокойства. Это беспокойство, еще, вы ему еще больше выносите мозг. Он говорит, так, все, короче, у нас ничего не получилось. Понимаете? Вот это называется самосбывающееся пророчество в психологии. Когда в результате неправильного принято решения, как снежный ком, как лавина, эти последствия друг на друга оказывают влияние и в конце концов приходит к разрушению отношений. У меня есть еще много аргументов, я решил ограничиться этим.